Здравствуйте, уважаемые посетитель моего сайта. Меня зовут Константин Миллер. И в этом видео я вам покажу свои доходы и расходы за последние 11 месяцев. Сразу говорю, что еще никто не показывал своих доходов по расходам за такой большой срок. И тем более я буду показывать это с помощью своего мобильного телефона iPhone 5S. Вот он, это телефон. И с помощью приложения Сбербанк Онлайн. Вот это видео поделать, ну никак нельзя, просто невозможно. Можете в интернете проверить, у кого-то спросить, узнать на форумах, допустим, поспрашивать. Это видео поделать никак нельзя. Так, давайте, чтобы все-таки вас доверие было больше, я зайду в приложение Опера, перейдем мы, допустим, в Яндекс и наберем в Яндексе точное московское время. Так, точное. Вот у нас уже выскочила. Вот у нас появились сайты, где можно посмотреть точное московское время. Ну, мы переходим в time100.ru. Так, вот у нас вкладочка эта открылась. Вот, смотрите, точное московское время 12.14, 13 июля 2015 года, понедельник. То есть я снимаю это видео прямо сегодня, прямо на ваших глазах. Вот, смотрите, обновлю сейчас эту страничку. Вот, пожалуйста. Так, давайте теперь зайдем в приложение Сбербанк Онлайн. Вот оно, это приложение. Вот я в него захожу. Так, мне надо приложить э, свой палец. Ну и вход будет осуществляться с помощью отпечатка пальца. iPhone 5s поддерживает такую функцию для того, чтобы защитить все свои электронные кошельки, либо карты. Вот, смотрите, пришло сообщение, что произошел вход в Сбербанк онлайн 12.14.13.07.15 года. Так, теперь давайте зайдем вот на эту вот кнопочку. И вот, смотрите, всего средства у меня сейчас вот на карте, вот моей личной карте, 352 тысячи с копейками, да? Но ну, вот, здесь можно видеть расходы, ну, и бонусы спасибо. А, бонусы спасибо, они начисляются за каждую покупку там, по-моему, 0,5% обратно возвращается. Но я их постоянно трачу, то есть получаю скидки на какие-нибудь товары, услуги. Так, давайте теперь посмотрим мои расходы. Вот смотрите, вот видите, расходы, да, за июль. Вот я нажимаю сюда. И вот смотрите, видно прям мои расходы за июль. То есть можно прям все это дело прокрутить. Видно, куда я тратил деньги, снимал наличные. Ну вот тратил ли я их там... Надежду, к примеру, в ресторане, еще где-нибудь. Вот это все хорошо, очень видно. И вы, самое главное, обратите внимание, что вот они, данные, актуальны на 11.07.2015 года. Так, давайте дальше смотрим. Я вот так вот беру и прокручиваю. Июнь. Видите, да? В июне у меня расходы 396 тысяч, тоже с копейками. Вот, видите, тут видно то, что я снимал наличные. На автомобиль тратил, это, скорее всего, я заправлялся. Так, ну, коммунальные платежи, рестораны и кафе. Это уже не говорю про то, что я трачу наличными. Да, вот здесь видно, что я снимал наличные 212 тысяч. Так, давайте смотрим май. 233 тысячи. Смотрим, куда я тратил. Ну, как-то так. Апрель. 136 тысяч. Март. 392 тысячи. Февраль. 54 тысячи. Ну, здесь поскромнее Не знаю, с чем это связано. Я как бы не считаю деньги. Просто не знаю, даже... Не знаю, сколько я трачу лично денег каждый день. Я только с помощью приложения сейчас можно что-то вспомнить. Вот январь. 27 тысяч. Декабрь. 237 тысяч. Ноябрь. 568 тысяч. Хороший был ноябрь. Походу я подарками затаривался к Новому году. Так Дальше. Сентябрь. 89 тысяч. Ой, это октябрь был. Сейчас сентябрь. 167 тысяч. И август. 43 тысячи. Ну, в августе, наверное, я эту систему первый раз запустил, как бы, тестировал. Ну вот. Ну как бы больше посмотреть нельзя историю да вот я вам показал всю историю за последние 11 месяцев получается вот смотрите обратно все это дело делаю возвращаюсь февраль март апрель, май июнь июль август О, август еще не ступил видите да пишет то что мы еще не можем ваши расходы рассчитать Но вот. Как-то так, вот такие вот доходы я получаю, и вот такие вот расходы я делаю. И как бы вот видите, на... под телефоном у меня лежат деньги. Это где-то 200 тысяч рублей. Вот они эти деньги. Эти деньги я снял ну, для наличные расходы. Там. Пойти что-нибудь купить, чтобы они у меня были. всегда эти деньги, допустим, там, оставил, взял с собой. Вот давайте телевизор сейчас поднесем на просвет, чтобы было видно, что эти деньги настоящие. Вот смотрите, видите? Давайте возьмем другую бумажку. Так, к примеру, ну вот, смотрите, вот, чтобы видно было, куда хотите. Вот. вот, допустим, вот эту бумажку, да, и также поднесем на просвет. Вот это настоящие деньги что я вам могу сказать, то что вы сами можете зарабатывать именно такие же деньги. По 200, по 300 тысяч, по 500 тысяч в месяц. Самое главное начать. То есть от вас следует что? Скачать мою методику, произвести небольшие настройки и уже на следующий день начать получать серьезные деньги. Точнее, не начать получать, а начать зарабатывать настоящие серьезные деньги, причем законно. Никто у вас эти деньги не отберет. И вы можете эти деньги потратить куда угодно. На что угодно. Короче, как хотите. Ну, на этом я видео заканчиваю. Спасибо, что меня выслушали. Спасибо за внимание. Еще раз. Пока.